Было, сразу говорю, очень много, но в связи с тем, что мы у нас автопробег по городу, нам пришлось ограничить количество, поэтому если бы было, было бы возможность, я думаю, что больше 100 200 человек участвовали бы в этом автопробеге. В Курске особая атмосфера. Каждый из нас чувствует ответственность за то, что происходит в нашем обществе. И мы хорошо понимаем, что сегодня у нашей страны, как и у каждого из нас, только одна задача – это продемонстрировать нашу волю и нашу способность противостоять сильнейшей агрессии Запада. Очень нужны ребятам нашим поддержка. Они молодцы, они бойцы великие, но им очень важна наша гражданская позиция. И вот этой акцией мы выражаем свою гражданскую позицию.